Приветствую всех любителей видеоигр. А это телеканал Man Eater. Будем продолжать, естественно, наблюдать за нашей любимой акулой. В, да, я бы даже сказал в не дикой среде, потому что это явно не дикая среда. Так, у нас есть несколько заданий. Начнем с поедания на человека. Опа, у нас появилась какая-то угроза. Ой, женщина была очень рада, что я ее съел, поэтому поехали дальше ууу сколько же там на лодках-то любимых О, вот эти крики это просто божественно но в реальной жизни конечно акула вряд ли бы так поступила ой а ты что не уплываешь-то? ах ты думал я вам на берегом? Да? угрожает человеческой жизни, на берег хотел уже времени на сбор охотник вроде как кто говоришь что тут просто туристов то всех заведений где можно выпить хорошего с озерак так понятно человек иди сюда а это охотник конечно, это обычный человек. но самый главный плюс это то что пока ты ешь и в принципе они ко мне поплывут, подождите. оп оп оп оп, -оп. И прямо на меня. Правильно. Так, моя теперь добычка. Добыча на нашей акуле. Так, Бау Вилли охотится на вас. То есть... Гроза болот. <coughs> Вилли ну что, гроза болот, значит? Иди сюда, Вилли. Так, где он там? Вот он, хорошо. И проебался ой, -ой, -ой. О -о -о, сразу его поймал так, электрические зубы теперь доступны так, убеждайте охотников, чтобы получить весь набор так, не проблема стой-стой-стой-стой да тогда у нас серия чисто охота на охотников получается мы посмотрим, сколько времени на самом деле на это уйдет но они уже восьмого уровня, ребята ну, дамажит они не так сильно. А как можно сделать? Блять, сейчас, сейчас, сейчас, Заметьте, что людей он всегда цепляет сразу же акулка. Опа. Блять, попал. Смотрите, вот так вот хватаем. Блять, я его отпустил случайно. А, а, во-во-во. А, я хотел Блин, не получилось. Ну ладно. Их можно так сбивать. Так, смотрите, у нас еще охотники под водой появились. Но это уж не так уж и страшно. Смотрите, там еще одни охотники на подходе. Они могут нас потерять, бедненькие. Награда назначена. Акуле следует быть осторожными, пока охотники не потеряют к ней интерес. Технику стороны увернулся, к сожалению. Ай, ай, Опа, увернулся. Хорошо, хорошо. Ну, динамика у игры вообще прекрасно, Мне нравится динамичность. Вот сколько они уже начали у меня жизни отнимать за попадание. С грапуна. Это, конечно, вообще неприятно. Так, это вот ты, да? Все, хватит по мне стрелять с Ой, люди, а вы что тут кайфуете? Все, веселье-то кончилось. Прикиньте. Как кайфует тут стоять. Ай-яй, ай-яй, ай ай надо не забывать уклоняться. А ну всё. Ах, ты Ай, а, не туда отправил. Сел, сел, съел. Отлично. Так, давайте-ка подускорим, чтобы они на меня поплыли. Оп. Правильно. Отлично, минус. А я жертва. Отлично. Промах... Ах, ты ж твари. Хотел сказать, промахнулся, а тут так вышло. Блин, ну в принципе, их можно реально очень долго есть. А интересно, если я лодку стро, В принципе, ты лодку могу сломать беспроблематично. С автоматом. Но пока что уровень маленький, он их ездил. ...питаться рыбой, тюленями и другими водными жителями. Так, Человек так. же становится добычей лишь в особых условиях. Ага, в особых условиях? По-моему, эти особые условия теперь будут у нас до тех пор, пока всех охотников не съем. Они же сами ко мне приходят, прикиньте. Вот представьте, просто если бы еда бы сама бы к вам приходила. Ой, иди сюда, нифига себе, убежать Звуки, против, отпугивающих от браслетов слились в общий голубь. Это бармен-убийца Бобби Баянглас Так О, с дробовичком Так, подожди, подожди, не стреляй Не стреляй, где ты там Так, это не ты, ладно Так, ну я думаю давай давай, давай уклоняйся Думаю, с дробовичком Опа А, это не ты? Так, уклоняйся, уклоняйся И так это опять ликей а вот вижу ее все все все хватит не слышно человеком... фига не жирные ситуация продолжает накаляться. так где там ребятки о, о, о, о, ко мне ко мне ко мне ко мне блин ух ты дула да ну как ты не схватил ты его мой Ух ты, как они другли много в колду. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж, что ж, я тебя не поймал. -то. Так, мое, мое, мое. Просил остановиться, но ничего не вышло. Так, вот, вот его, да, на потом сразу сбавится. Блин, интересно, я в принципе так могу кушать. Ну, то есть, в принципе, можно так и без остановочки есть. О, у меня там задание какие-то ну, вообще у нас задание с охотниками связано. Опа, уклонился. Оп, так, еще один большой гачка. Обо что-то ударился. Так, смотрите, поедая людей, у меня справа наверху растет а, так, Как называется? -то? Моя опасность, что ли? Я не знаю, как сказать. И... Делают только одну, быструю, несмертельную атаку, Так что этому человеку очень... Да, то есть достаточно их просто скинуть с лодки, что ли? То есть, в принципе, я могу их. Ну, я могу их есть только, ну, как бы. В таких случаях, то есть и так их, в принципе, можно вот так вот отправлять просто в полет, да? Да что ж такое-то, блядь. надо разогнаться. А ну да, их есть реально не обязательно их может просто с лодки скидывают. Ну то есть есть их только в том случае, если новый жизни мало. Тихо-тихо. На... А теперь пора скушать, что Жизнь-то уходит. Они даже рука. А, они еще и рукопашный бой используют. Нифига себе. Это круто. Такая динамика быстро, что <смех> <смех> что в голове не все сразу происходит. Да, они реально в копашку дерутся вот. твари. Какой цех теперь есть? О, блять, я её взял и выкинул, прикиньте: уплыви, уплыви, уплыви. Съешь, съешь, села. Отлично, я с <смех> Так, у меня, по-моему, зубы позволяют. Ой, е йо ёб йоб ебаный, твою мать, я прям взял и на сушу выскочил.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 Отлично. Айо, съедим. Отлично. И тебя съедим. А, ты ж тварь. Отлично. Ай-яй-яй. Ну да, в принципе, очень круто, что не обязательно есть всех. Если выстрелы требуют. Беженый креветочник Пупсик Пол. О, еще один босс. Ну, это как бы они будут, да, появляться там, в зависимости от моей репутации. То есть, чем больше я охотников убью... Ох, ты ж, блядь. уклоняйся эти тебе. Ну, и что? Ай-яй-яй-яй, не запрыгивай, не запрыгивай, Ладно, ладно. А кого мне надо убить-то точно? Можно как-нибудь поточнее? Это точно не ты не может спасибо а вот ты все ты уже не сбежишь из них зуб тебя -то я точно съем новая и войны усиленноаппывается по мере обострения ситуации Так, так, так. Блин, я даже дошла в такое. Вот тебя съедим, в нашей жизни Но репутация достаточно долго поднимается, если честно. Может, не реально них прям долго. То есть, в принципе... Ой, а что я за В принципе, можно лишнее убрать. Я что, от попадания зависаю, что ли? Так, о, угонение. Так, что-то уже темнеет на улице. Мне это не очень нравится, если честно. На эволюцию надо было тут применить бы какую-нибудь на себя и уже потом продолжать. О, гранаты скидывают, прикиньте. Охренеть, они дамажут. Ешь, ешь, ешь, ешь, ешь. Моя добычка. О, еще одного съем, отлично. А это гранаты скидывают какие-то. А, нет. Опа, хрен себе. Отлично, почти фу. Я уже только не на а, вон еще есть, кстати. Ампиц. Давайте его тоже возьмем. Так, уже половину почти до четвертого добрался, уже хорошо. У акулы БК есть пожрать все, что попадает в воду. Все, не гранату я жрать не буду, вы шо? Так, окей, промазал немножко. Так, все, тебя съедаем. Что ты гранаты здесь не кидал? Отлично. Так, там еще один, который кидает гранаты. Это, по-моему, ты. Так, отлично, еще есть, кто гранаты? Так. Ну... В принципе можно было бы лодки уничтожать, а то я их так по одному ем. Так ладно, пабут в воде, и ты тоже. О, поймал. Через текстуры походу. Так, но они утонут, кажется, если они, особенно если они будут под водой, то они утонут в любом случае. Ай-яй-яй, ай-яй, это дамажит, так, ой, ой-ёй-ёй-ёй, ой. съедай его, так, девушку утонет точно, так, ай-яй-яй, ай, на берег, на берег, мимо. А, взял, выбросил. Блять. Я хотел полакомиться. <Слышко> Ох ты что? Надо уконяться, в принципе, когда пригонщики появляются. Ой, жизни мало. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Сомики, идите ко мне. ай Отлично. Так, да, а что ты отпустил-то окуня? Ешь мы. А, все. Противники кончились. А в где их сесть? Единственный, кто защищает туристов от мучительной и ужасной смерти. Но, может, О, охотники, на О, охотник, я, Алексей. Гитарки сегодня там играет, не? Гэндимэн Казалось? Гэндис. Нифига, ты что такое лицо себе открыл? Такое ощущение, как будто не знаю, на лоу увидел. Ой, я не того съел. Блин, жаль. Ой-ой-ой, уклонение. Отлично, вовремя. Так, где он этот сам? А, вижу тебя. Вс. Все, все, все, пацаны, нажмай его. Адреналиновая железа теперь есть по мере Конечно, это все долго, но в целом это того стоит. Потом как раз уже будет, уже почти девятый уровень будет. А, это охотничная колодка просто, ну вот не портануло. Может просто лодку. Ох, это что сейчас было с ним? О, это тебя съел. Киньте на берег хотел. Да куда? Ешь На берег хотел убежать. Так, я всех поменять, чтобы мне было их хорошо видно. Что-то враги. Так, опа. Он уже 20 уровня, охотники. Да, только это мало что дает, если честно. ешь его, блядь Ай, ай, там гранатку кинули так, охотник, иди сюда эх, не успел, ладно А ты кидаешь гранаты, нет, нет ну, в какие у них уже классные лодки у них уже лодки, именно не какие-то там дешманские, сраные лодки а уже моторники нормальные блядь, смотри клюшка меня ударила, или чем там так, где там? Да, вот на тебя Водителя трогать, короче, близко не обязательно Он в любом случае просто это самое Так, я так и не понял Они это самое Взял отпустил, жертву А, они еще и задыхаются, это тоже хорошо Так, надо на моторной Лодке пацанов вот убрать Потому что у меня начинает бесить так, понял, понял. Они без водителя остались прикидывать. Украл ее. Под водой бросил бедную. Ну вот и все. Что-то, кстати, комментатора давно так не было. Трань забрал. Да. Молодец. Залезть хотел охотник. Они могут залазить, если они не утонули. Вот это тоже интересная штука. То есть, в принципе, они могут залезть. Так, ну все, водила сейчас спрыгнет. Ух ты, блядь, ух ты, блядь. Беги, беги, беги, беги. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да, есть какая-нибудь? Блядь. Блядь, блядь. Пожалуйста. Оп, оп оп оп оп Тихо, тихо, тихо. Так, надо чем скушать быстренько. Так, вот я... Я кунек есть. Опа. Блять. Ах ты ж... Сука. Ешь, ешь, ешь. О, чуть не сдох, прикиньте. Выше, блять. Все, все, все, теперь вы думаете, я так просто дамся. Да не тут-то было, я буду вас по одному теперь встать. По другому, к сожалению, их уже не получится сейчас в моем случае убивать. Мне просто не позволяет моя мощь. Ни жир, ни туловище, ни количество жизни. Потому что эволюция не позволяет. Ах, хотел хвостом по против Ай, ай, ай! А! Суша, блядь! Суша! Так, ускоряемся. Дай съешь! О! отклонение, Бля. Блять, Да ёба. Да ёба. Так, ладно, я понял. О, аллигатор. А ну иди, бабки. Охо. Мясоохотник. Так, вот мы взяли девятый уровень. Жизни полной кстати, Это хорошо. Блять, не нихуя их, блять, пиздец. Их в этой лодке сидит просто, блядь, по 4 человека. То есть количество лодок уменьшилось, но зато, блядь, количество людей только растет. Так, я вижу уже сразу, кого надо лупить. своими бомбами не надоело, если честно. Так, хорошо, идем. Но моторную лодку, в принципе, сломать тяжело уже, в моем случае. Так, так, так, ускоряемся. Он сейчас меня еще раз ударит на меня Ой, так плачет, остановись, остановись Ну как понял, без, без какого-либо вообще экипажа лодка просто сама тонет короче. Вот это вот я заметил не сразу, конечно Да, прям по мне попал, да? Ай-ай-ай, где-где-где-где бомба? Не увидел меня? Да, блять. Так, вижу-вижу, где он бросает бомбы. И, и сразу на него. Да, жизни мало, сразу. Вот еще один. ай -яй, ай -яй, ай -яй, ай ай ты где, ты Отойди, отойди, отойди, отойди. Не давай, не давай им себя. Всё, я понял. Я понял. она ну им даже не даю шанса прицелиться, я понял. Да чтоб. О, пт твою мать! Убийник. Невозможно просто. предсказать, как повлияет на экологию исчезновение из океанов этих могучих хищников. Ну, есть теперь за то время пос. А, кстати, отнимется ли или не отнимется? Я что даже, кстати, не подумал насчет того, что если он... Хотя состояние озера дохлая лошадь внушает тревогу, А, девятку уровень. Можно еще быть красотные. уверенными, что новая эра охраны окружающей среды восстановит порядок в дорогих нам уголках природы. Опа! Ой, вот это сейчас смех был прям интересный. Так, журнал. Ну, журнал это по заданию понятно. Так, у нас что есть? Эволюция увеличивает ваш запас здоровья. Сопротивление забрасыванию с лодки для экипаж Применяет атаки ближнего боя. Кстати, вот максимальное здоровье. И можно как раз таки прокачать. Да, сразу совершенствуем. Пусть будет 300 хпшки. И максимальная скорость. Скорость уклонения. Скорость выпада. Минералы здоровья от питания. Увеличит наше здоровье, если мы будем кушать. 10% скорость... Mm, да не, лучше уж пока что минералы в целом. Челюсть. Из-за этой эволюции каждый ваш укус сопровождается разрядом тока. Ваша пасть превращается в катушку Тесла. Если вы спускаете электрический разряд на 2 единицы урона и накладываете 1 оглушения на все в пределах двух метров, цель оглушается, когда накопит 10 счетчиков оглушения. То есть, в принципе, можно костяной урон собирать против лоды, как я понимаю, и можно собирать биоэлектрический. Mm. Но дополнительный урон меня больше интересует, в принципе Давайте-ка прокачаем сразу Дополнительный Сколько у меня? 12 тысяч? 000... А, подождите а. Тело, тело 8 тысяч 000... 10 Да, в принципе, все прокачаем еще по разочку А, 6 тысяч, 000... а это не получится Челюсть сначала прокачаем А потом, когда накопим, уже прокачаем это сам А чего мне не хватает? Так, и здоровье ну, все. А теперь сейчас идем дальше. Лупить людей, потому что они что-то черти охренели. А, Съесть 10 человек. А, это вот доп... Это как допквестик. Эти вот, видите, по 375. Яблоко от яблони далеко укатилось. Узнайте, что нового упита из и семьи. Ну, подождите, сколько я убил. Вот я хочу себе биоэлектрический плавник, если честно. Поэтому давайте-ка сейчас еще людей захаваем. Вот здесь, да? На Т... Деградация окружающей среды стала новым мотивом для разнообразных конфликтов. А потом уже это самое. Вон, я уже вижу людей. Ух ты, как далеко. Ну, просвечивает красота. Так, все. Опа, первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Фига себе лодочку выбросил. Своем но никто не сравнится в этом с охотниками на... Так, когда а ребят, вот тут наконец-то светло, наконец-то светло, и у меня есть, ой, так четвертый, скоро пятый, Это у меня есть как раз хорошее время, хорошее время. А, убить, очень легко, и светло, меньше проблем. Ай, ай, только единственное, мне не очень правда удобно Не очень удобно именно разворачиваться и выпить их Но самое главное, что при укусе на лодке они получают дамаг электричества Так, я кого-то сожрал, прикиньте Так, мне нужно еще чуть-чуть кого убить, поэтому не страшно Сейчас еще человечек а сколько сел? Сил пятерых. А почему они не считаются как цель? Блять. Они, кстати, настали намного умнее. О, сумаль, Его, кстати, надо тоже съесть. Уже новый уровень охоты, потому что мне уже становится тяжко с ними сражаться. Нужно прокачаться. После этого уже как раз-таки наше задание по охотникам завершить на сегодня. Когда мы к ним вернемся, не знаю. Ай, нужна человеченка. Так, это аллигатор. Вон там человеченка. Угу! Я прям с ним на пляж пришел. Ай-яй-яй. Ай. Ай. Ай. Во, наконец-то. Сейчас мы его быстренько убим. Энсин Тайлер Диксон. На военного похож чем-то, да? Но ну, он прям этот, прям, прям показывает, что он типа якобы военный, да. Так. Ну, поехали. Где он-то? От него. Он. Блядь, я под гранату еще попался. О, охренеть прям меня вот тварь Так, вижу человека. Плывем-плывем к нему. Съесть его, естественно. Так, ну это черепашки, это не так страшно. Блин, стопят охотник просто. Нет, ни хрена не дамажит, охренеть. А, так. Ща, ща ща ща ща Я уже иду к вам, людишки. Подождите, а почему у меня жизнь не убывает? Я что-то не пойму. Это что-то какое-то отправление, типа? Да ладно, ты шо, блядь? Ты шо не схватил никого? Ах ты, сука! Ах ты ж, тварь, ебаная, блядь! Ах ты ж, тварь, ебаная, тварь! Я охренею, блядь, ебучий крокодил! Так, им главное, кстати, не дать себя потерять. Почему? Потому что это самое. Мне надо сейчас поесть не но мне кажется что вмешиваться в естественный цикл миграции фламинга не самая хорошая идея задание выполнено уже вкратце блять жизни вообще физерно чуть-чуть аллигатор саны я тебя блять отомщу еще подожди сейчас я перекушу быстренько окуняшка я иду к вам пацаны Так, отлично, я перекусил. Блин, вот этот вот меня бесит, пока он поедает дичь, он это самое. Он... Э, как это сказать, ты скажи, я скажу, он не может уворачиваться, но... А, нет, нет, нет. Ускор... Да, у, блять, пожалуйста, дай ускорение. Еще раз уклонение. Теперь. уклонение, еще одно уклонение. Ускорение. Так, так. Надо его лодку, наверное, сломать будет. Так, это окунь, окунь, окунь, нормально. Ого, тут я выпрыгнул классно. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Да, я его поймал, я его поймал. Да, да, да. Ситуация накаляется. Награда за голову окула выросла. Конечно, выросла, нифига себе. Не, ну все, ребята, вы меня уже больше не найдете. Сейчас я от вас уплыву, блядь. Пулинг, и вы меня уже не найдете. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Оп. Я сейчас аллигатор актива чуть попозже подойду, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. Главное просто достаточно глубоко уйти, и они меня потеряют. Я больше чем уверен. Ой, или вообще домой. Ребята что не поплывут по воду, нет? Нет, конечно, не поплывут. Все, потеряли. Место, в акула может <coughs> Отлично, меня открыли сплавнички. Взрослый нужен. Ну и... Какой уровень нужен взрослый? Наверное, десятый. Вы превращаетесь в молнию нанося 4 единицы. Накладываю один счетчик оглушения на все в пределах трех метров. Цель оглушается, когда... Накладывает... Ну, понятно. Так, так, так, так, так, так, так. А что там дальше? А, блин, да тоже надо. Но сначала я пойду к крокодилу, а там ещё. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте немножко переждем. <coughs> Переждем чуть-чуть И это самое, они уплывут Я крокодила накажу быстренько Кстати, я только сейчас Помню, что это Эта штука здесь либо заряжается, либо застряла Но акула решила здесь пережить. А что до сих пор-то поиск? Вам не надоело или еще меня искать? Мне кажется, они сначала крокодила нашли, подумали, что это я, и такие, его надо заново поиск устроить. <coughs> Раз, не? А если его так? Да не, меня не видно вроде. Я дома, пацаны, вы даже не ищите меня. Все. Где, блядь, крокодил, ебаный? Да ты шо? Да вы угораете, что ли? Блядь, ну я хуя. Так, а что у меня сколько еще осталось? Еще 20 минут. Я могу сюда телепортировать? Блядь, не могу. Не, ну ладно, подождем, когда они меня по это, забудут. Так, все. Они меня потеряли. А, а я пойду это крокодилом от отомщу всем. Один крокодил напал, отомщу всем крокодилам. Ну как бы... Все просто... Так, где ты? Первый крокодил пошел ко мне. Бою Фаутик давно стал излюбленным местом для ловли сама. Конечно. Сейчас мы к тебе придем, мой друг. Ну здесь уже само. Сом, я, кстати, наверное, попробую туда запускать. Хотя. О, я могу светуху сделать. Ну-ка. Блин, я не могу, наверное. Хотя попробую сейчас залезть сюда, наверное. Блин, я бы смог, если я был бы взрослым. Я думаю, я бы смог. Одна у меня кто-то охоту устроил, но мне пока что на вас пофиг, ребят Там какой-то красненький зонтик, интересный. Но это уже потом Ну-ка, а если я... А, ну, в принципе, можно и так быстро, кстати, передвигаться Вот он, красавец А, тут еще точка, которую надо будет обследовать Пятнадцатый уровень Иди к папке, бля Я тоже умею уклоняться, чтобы ты понимал. Ух ты, блядь. Вот это у меня ушатал неплохо. Ага, хер тебе. О, он оглушился. Они еще оглушаются. Ой, какая красота. Я вообще не того кусаю, да? Ой, не того кусаю. А это еще один аллигатор. Два аллигатора против одной одна акулы. Кто кого, блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо, ребятки. Блять, они еще этим бьют меня. А тихо-тихо. А не поймаешь. а не поймаешь меня так просто, блядь. А дай-ка я черепаху съем, пожалуйста. Можно? Чуть-чуть так чисто. Легкий перекус, блядь. Ай, мо, блядь. И ты теперь иди ко мне. Всем аллигаторам, а там еще. Ой, трех можно задать. Все, сожру. Это тоже мое. Кусочки нельзя ни в коем случае никакие терять. Иди сюда. Если взрослые люди по взаимному согласию совершают загадочные ритуалы по пророчествам великих древних, кто я такой, чтобы судить? Так, акула по берегу. Я если честно, так угарно. Так, а это мы чуть позже. Мы сейчас еще одного аллигатора отколбасим. По-моему, что-то здесь еще есть, да, внизу, нет? Или тут это кажется все? Ты, мелкий, даже не лезь сюда, даже не думай. Так, а как вы мне туда... О, еще один аллигатор. Блять, ну тут судьба маленькая. Так, а ну этих аллигаторов он уже съедает. То есть маленьких аллигаторов он уже, в принципе, просто съедает. А сколько мне данного нового уровня осталось? Скажите, пожалуйста пока непонятно, но. А, 200 метров до этого еще. Надо оплыть. Да, надо придется оплывать. Блин, а жаль. О, ящик. Ну да, то есть эта штука, в принципе, помогает находить не только мне поесть, но и разные предметы. Ой, О, еще, кстати, 40. Я думаю, там я уже взрослый Акула получает липиды, <къех> которые питают ее кровавое превосходство. О! на меня охоту открыл, я смотрю. Ну, Но... какие-то маленькие-мальки, которые хотят просто отбить у них сочек полника. Я уже лечу к тебе. Мой крокодильчик. Где ты? Вот он. уровне пятнадцатого, наверное, да? Если ты восьмого, то вообще с тобой не о чем разговаривать. 15. -й. Жалко, я его тоже схватить не могу. Вот это было бы вообще красота. Он вообще ничего бедный против меня сделать не может. Я его просто грызу. Ой-ой-ой, ладно, ударил, ударил, ударил. Один-один. Ну, вот так, все. А, он вот, даже по два куска сразу может как в рот получить. Все, я Все, здесь ничего нет. О, еще один ящик. Блять, уже ночь. Так, а как сюда попасть? А, ну в принципе все не так плохо. Так. Каждый, кому еще один акулы, Прекрасно знает, что акулы всеядные. Так, где-то тут был ящик. А, вижу, все. Их тоже надо собирать, они, как бы вы можете заметить, реально очень много. Прибавляет к уровню. Акула никогда не упустит жирный кусочек. Ну так. Акула никогда не упустит жирный кусочек. Особенно если этому кусочку надо отомстить. Тихо Часы далеко не Ой, смотри, крокодил привязанный. Изо рта крокодила. И там крокодил. Ой, крокодил. И там это самое. Часики. Блин, а тут статуэтки реально классно сделаны. То есть, если честно, ну, как бы они так подзапарились. Сделали их. Это выглядит реально классно. Так, где-то здесь. Или стоп. Ух ты, нифига себе, как заныкали. Так, осталось что-нибудь еще одно найти. А, вижу, с 25 метров. Так, ну ладно, эту акулу я уже... Ой, сколько аллигаторов появлялось. Я бы вам всем-всем это -всем Но лучше по квесту мстить. Так, не сюда. Ну, а так реально можно прокачиваться. В принципе, много не убивать не прочь пообедать любыми отходами, попадающими на дно океана. Нелегкая поездочка. Блять, у меня какая-то Не помешало бы сходить на курсы обращения за. Смотрите, они там даже типа стоп, не убиваются, и так далее. Да ты шоп, блядь. С ума сошел, что ли? Я тебя сейчас порву, как трх. Заметьте, причем акула в нашем случае делает точно так же, как аллигатор. И раскручивается, только потом съедает свою жертву. Кстати, вот здесь вот что-то. Давайте пометим, посмотрим. Сто метров. А я так это... А, я и так, в принципе, попаду туда. Через сушу. Так же зачем оплывать в нашем с... нынешнем случае, когда... О, так, что у нас тут? Скульптура-аллигатра в исполнении Амоса-берега. бою. Но Болигар был практически неграмотным И не знал, кто такой Роден Ах. Так, нам нужно посетить грот Еще на нынешней <coughs> <крайне странные вещи. coughs> На нынешней локации должно быть еще около 10 сундуков Так, отойди, пожалуйста, от меня Сейчас я выполняю, так сказать, вопросики Блин, я хочу посмотреть на электрическое тело, если честно а вы? Я думаю, вы тоже пойдете посмотреть Мое новое. Эти мягкие игрушки... Ой, смотри, конечно, милые. Но они представляют собой большой питательной ценности. Да, это точно. Так, теперь нам нужно в грот... Ой, тут еще... Ой, это я потом, короче, все сам соберу Фиксим сначала. В бою нельзя перемещаться. С кем я бо бо борюсь-то? Ну, ладно. А теперь... О, погнали. Сейчас мы эволюционируем. Ростковый. Еще даже не взрослый. Canoeing, выдаем, или а, присп... взрослый. Отлично. У меня все повысилось. Я теперь плавнички могу надеть. Ух, мать красно красный выглядит. Не, можно снять. Это, знаете, как будто какие-то наслойки. Но в целом выглядит круто. Давайте прокачаем, кстати, сразу. То есть у нас теперь есть сет из двух предметов. Блин, ну эти наслойки выглядят так себе. У, что? Что? Что? Как? Как? Оо, Ну-ка, как это будет на поверхности смотреться? Да. И... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вообще круто. Вот это офигенно смотрится. Так, аллигатор. Аллигатор. Люди. Люди, люди. А, тут оплывать надолго. Надо Мы быстрее на квест напоримся. Давайте вот сюда придем людей просто поедим и это самое... Блин, это, конечно, выглядит очень круто. Очень круто. Смотрится в целом. Но... А, вон и люди. Они а, сначала аллигатор, пожалуйста. Потому что он 15 уровень он будет мне здесь мешаться, блядь. То есть теперь я, когда уворачиваюсь... Я когда уворачиваюсь, я еще и электрическому могу Вообще красота. И он оглушается. Такая тряпка тебе просто не крокодил для меня. Ну и что это было? Блин, ну выглядит теперь круто, реально. Круто. И мотор можно сломать. Так, сразу угроза растет. Так, а может сразу вот на ту большую лодку попробуем нападем? посмотрим, сколько я ей нанесу. Ну, маленький аллигатор-то мне мало что сделает. Так, ну в принципе, я могу, если это моторная лодка, ее быстро сломать. Ну а нынешнюю лодку, я думаю, что я ее быстро не сломаю. Да, она очень большая. Ух ты, я дамаг получил. Так, вот кто-то уже решил спрыгнуть с лодки. А было осмелево, и теперь стало объектом для так. Всего like uh -huh. Отлично. Получаем электрическое тело и, в принципе, никаких проблем. Вообще тьма. Просто, блядь. Единственное, очень жалко, что они это самое. Они все получают урон, но это самое. Так, а можно охотник съесть одного? Пожалуйста. Отлично. Блин, такой эпик происходит, если честно. Так, все, съел отлично. А что, будут мне когда-нибудь это самое? Давайте очки-то. Я вот их всегда. А, вот, наконец Что так долго-то, очки нишки нифига. Я точно кого-то доубил, да пока это самое. Блин, я хотел. Я думал я сквозь него, если честно, про Eh ]is Но, на самом деле, надо потать жертвы и просто прыгать с ней, и все. Все, просто вот так-то делаешь, и все. Да это прям вообще прекрасно А я не пойму, а кого надо лупить-то, чтобы это самое? Чтобы у меня очки начали давать. Я охотников забираю, ну а толку. Какой-то вообще прям... а а Лодки уничтожать! То есть... Просто в целом, типа, их так любить вообще бессмысленно, я понял. Это правильно. То есть, просто убийство охотников, естественно, неинтересна фигня. Но вот если убивать лодочку, то это как раз прибавится к разрушениям в целом. ай яй, -яй. Ну хотя бы я теперь реально свиретное животное только не понимаю, почему у меня вот, реально очень мало плюсов здесь цифра, все блин, ну как-то терапевтичный ай, ай водим, водители ай, ладно, ладно теперь очков реально сложно набрать хватай ее ладно, похуй надеюсь, она там утонет сам там не утонет, а печаль Иди сюда Давайте поближе к бару, чтобы люди видели Какие вы бесполезные просто Ах он сам свою лодку подорвал Почему-то ему урона не пришло Мы еще золотку плюсанули. Ну хотя бы у нас из-за того, что стало больше жизни. Так, охотник, а ты никуда не денешься. Очень долго плюсуются очки на этот раз. Или это так было всегда, но я просто не очень внимание Так, он утонет, скорее всего, кстати. Но урон пока маловато, всего по 8 получается за тычку. А я... Ну, я сейчас съем поэтому подпились, ничего страшного. Да, да? Очень хочу электрическое <связываю> тело, блин, я уже я уже просто сплю вижу его. Ух ты, они меня согнали, прикиньте, слотки. С лодки согнали. О, еще один уровень. Вообще красота. Давай, я съем. А ты что? А ты куда? На лодку хочешь? А это бесполезно, по-моему. долго все... это самое поднимается. По так, ладно. если допустим? Вот так, если это делать. Смотри, моторная лодка. Очень много футешек. Очень много футешек. Это правда долго. А что там кто на подходе? Это будет кто-нибудь сегодня? Вид разъярённой акулы всегда будет вызывать интерес. Конечно. <связь> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо еще Блин, я то ли, то ли очень мало даю, то ли это самое. То ли вообще не даю. Где мой опыт, поганцы? Куда ты хотел залезть на лодку? Смотрите, смотри, ты правда хочет залезть на лодку? Не да. А ты вот славишься и все и флаг. Искупались их, хватит. Так, что там, по 2-2 человека осталось? Ай-кай. Ай. Отлично, забрал. А этот самый бежит. Блин, бриф ударил. Ох, oh, еще долго, блин. Так, понятно, тебе ударил. Так, давайте я скинул. Прошло. Так, ладно, надо нибудь съесть, если честно. но ну, теперь эпичность просто зашкаливает если честно так, вот я И ох, бля, прям между лодок проплыл, просто погреб от них. забрал. Да, как мало опыта дают. кошки, кошки. Как я понимаю, в прыжке это тоже как своего рода уклонение, поэтому наверное, просто пересыдь, они просто по мне стоять, когда я прыгаю. Ну, по крайней мере, теперь. А я ей уклонился, а время-то кончилось, прикиньте. Так, ладно, давайте я сейчас постараюсь быстренько с этим делом закончить. Да что тут реально чуть-чуть осталось, прям реально чуть-чуть. Интересно, насколько сложный противник будет. Блин, никого не поймал. Да, лодки, видите, просто ходят в свое время. Вообще, в принципе, можно вот так вот, как бы, зачетерить И это самое. И просто вокруг них использовать электричество. Интересно. Еще одну, помню хотел поинтересоваться сколько я смогу здесь оставаться ай давай давай давай давай, давай. так так так так я что-то на что на что-то попал такое -то. больное было по-моему сейчас фотку сломаю так о, охотничек охотку и так, а у кого лодка-то какая? А, все, понятно Понятно Отлично, наконец-то Полностью это самое Сейчас я откилюсь Потому что сейчас Придет очень-очень злой дядька Кто пытается меня убить Так, ну все, где злой дядька-то? Да, блин. Они еще останавливаются и учили. А, ну, судя по всему, злой дядька придет тогда когда я этих даже, да, блин. Так, я понял. Ну, вот сейчас придет злой дядька, да? на берег избежав правосудия за свои а. Акула стала а он и глус... глисер. и он спрошу а, смотрите ну какой огромной лодки и он динамит будет разбрасывать хорошо это не он ладно хорошо а где он Подождите, а где нужный мне охотник? Хорошо. Так, охотник, охотник. То есть, как бы, надо ну, пока все бесполезные охотнички. Все. Так, ладно. Сейчас мы его найдем. А, да, там было написано сейчас что Брейди, он, скорее всего, внутри. Так, надо полакомиться, потому что жизнь уходит тихонечко. Да и они еще начинают меня бесить. Но, по-моему, эту лодку придется все-таки, да, сломать. 33 уровень лодки. Я вообще дамаг не получаю, что вы понимаете. О, минус один еще с этой большой лодочкой. Как я понимаю, если я вот этих всех поубиваю, то они еще просто приштут народ. и все. Так, а где этот-то, который меня бесит? Че, реально будет за... ныкаться за лодку, блядь? Пиздец, вот бывает. Блядь, его и выкуришь от, меня. Ладно, я уже пол хп снял. Она вроде дамаг получает от электричества. О, я... блять, блядь, блядь, блядь, блять, блядь, блядь, блядь. Еда есть, еда. О, еда. Прыгай, прыгай с едой. И уклоняйся. Еда. Так, рано, рано, рано еще это самое спешить. А вот и дайвер. Да блять, ну вот это сейчас был просто тупой прыжок, у меня уже бесит. О, да он умер! Он погиб! Исправить репутацию порт как место нападения оку. Лодка просто взорвалась убила его электричеством. Да ладно, это просто круто. Так, ладно, сейчас я его съем, и мы сваливаем. Так, все отлично. Ой, я забыл вот тут вот, про эту штуку. Что... Треугольник дохлой лошади. Против дельфина. Косатка против гигантского кальмара. Корабль против опоры моста. А. за доминирования смертельно опасна. И награда в ней выживание. Логично. Ну вот акула, кстати, достаточно медленно двигается, будучи в воде. Мне это немножко раздражает. А он подумал, это я, но это не я. Все, ребятушки, все. Я дома. Даже акулам важно находить время для себя и саморефлексии. О, да. Так, тело, погнали. Суть эволюции. Телесная эволюции дают особую способность. Заряжайте способность, поедая добычу. Каждая уникальная способность действует короткое время после активации. Ух ты, при активации этой эволюции дает способность электрическая вспышка. Она перезаряжается, когда вы раните или съедаете живое существо. Но только в DLC, во время использования дает иммунитет к биооглушению. Большой белый электрокула. Электрическая вспышка а, Когда активно здесь защита от оружия, Эффекта урона. Но при выпаде превращаетесь в молнию на 4 единицы наклада до Скорость выпада, максимальная скорость, бла-бла-бла. Сет, сет дает нам э, бонус к биэлектрическому урону. То есть я еще и уроном наношу сверху. А все, да? То есть как бы тело. А, ну да. Вот эта штука очень полезная на самом деле. Очень. Ну Вот эта акула выглядит вот хотя бы, хотя бы. Она теперь выглядит как должна выглядеть с этими улучшениями. Да, как бы. Синенькие но война плавнички. Да убери ты это, блядь. Вот так вот она теперь хотя бы выглядит как должна выглядеть со всеми этими улучшениями. Пока мере, в данный момент. Но у нас еще не хватает чего. Хвоста у нас не хватает. Голо... Блядь, голова. И грубые мышцы, ёл, на это надо качаться, это надо уровень повышать, это надо идти теперь этих лупить, как их, вот этих самых животных вот этих Вот электриче электрических, блять. короче, мутант. Так, Р, а вот на Т я использую. Блин, а мне интересно, как это выглядит. А я не могу, да? А дайте, дайте, я сейчас быстренько это. Соберу. А, все, понял, съел. Чуть-чуть, чуть-чуть получил, да? Ну, то есть, если прям на кого-то собираешься идти, блять, ну вот это просто бомба. Выглядит. Выглядит, конечно, охренеть. Ну все, ладно, так что продолжим в следующей серии. А, не пропускайте каждую среду в 12.00. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Будем изучать акулу вместе. Ну, не, не таких, конечно, но в целом про акул тут очень много интересного рассказывают.